Что будет с рынком недвижимости Сочи в 2023 году? Давайте вместе проанализируем, но для начала нам нужно восстановить хронологию событий. В 2020 году из-за факторов, такие как льготная ипотека, невыгодность вкладов по депозитам, объявление моратория на строительство Сочи, закрытые границы из-за пандемии, анонсирование ПГТ «Сириус» как лучшего места в России для обучения жизни, досуга и отдыха, удорожание себестоимости строительства, мировая инфляция, нарушение мировой логистики и так далее, спровоцировало резкий спрос на недвижимость в крупных городах России, но ну и Сочи в том числе, что очень быстро толкнула цену вперед. Цены на вторичку тогда поднимались по два раза в неделю. Продавцы возвращали задатки в двойном размере за уже забронированные квартиры, чтобы продать свою квартиру дороже другим покупателям. В общем, в то время работал принцип аукциона. Кто больше даст и быстрее заплатит, того и будет недвижка. И эта ситуация на рынке продлилась примерно до мая-июня 2021 года. Но потом покупатели поняли, что недвижка стала стоить как-то сильно дорого и подорожала она как-то сильно быстро. И спрос начал потихоньку замедляться. Именно тогда весной и в начале лета 2021 года и был пик рынка недвижимости Сочи. Я имею в виду среднюю стоимость объектов, а не каких-то новостроек в частности. А далее рынок пошел плавно вниз. Покупатели просто не могли найти объяснения в голове, почему еще год назад квартира стоила 3 миллиона рублей и они ждали понижения цены в 2,5 миллиона рублей, а теперь она стоит уже 10 миллионов. Весь 21 год недвижимость потихоньку теряла позиции. Кто-то из продавцов пытался продавать призрачные инвестиции, обещая 100% доход, потому что так привыкли и покупатель на это проще всего шел. А кто-то, как например наша компания, перешла на продажу пассивного дохода и сохранения капитала. Да, кстати, если сейчас вы рассматриваете покупку недвижимости в Сочи, то мы можем проанализировать ваши варианты на предмет их переоцененности, так как до сих пор многим покупателям предлагают либо призрачные инвестиции, либо сильно завышенный пассивный доход от аренды. Мы на рынке уже почти 8 лет и знаем, что сколько стоит, за сколько это сдается и если интересно, то напишите нам, мы абсолютно бесплатно проанализируем Ссылки указаны внизу. И далее, значит, наступил у нас 22 год. И из-за известных всем событий случилась паника на рынке. Кто-то кинулся покупать, потому что неизвестно, что будет с рублем. А кто-то кинулся продавать недвижку, выйти в деньги и купить недвижимость за границей. Вообще переложиться в доллар некоторые решили. Сейчас мы, конечно, понимаем, какие решения были правильные, какие нет. Но тогда все было вообще неясно. К середине 2022 года рынок начал восстанавливаться, спрос более-менее стабилизировался, но сразу же случилось еще одно потрясение – это мобилизация. Я помню, на момент ее объявления у нас по задаткам было три объекта на общую стоимость 150 миллионов рублей. И все эти сделки сорвались. И наши менеджеры вынашивали эти сделки достаточно долго, сращивали все условия, было много переживаний, но жизнь носит свои коррективы, и так случилось. Далее многие уехали за границу, но уже к концу года паника поутихла. Люди начали возвращаться назад на родину, так как не нашли себе призвания, не прижились к месту, культуре, кухне, менталитету и вернулись назад в Россию. И это все вновь подтолкнуло спрос на недвижимость, так как хранить деньги в банке достаточно рискованно, активы страхуются всего на 1,4 миллиона. Вкладываться в акции тоже ненадежно, крипта нам показывает американские горки, а недвижимость хоть и консервативна и маржинальна, но понятна и помогает сохранить деньги от уничтожения инфляции, плюс в ней можно жить, отдыхать, сдавать и получать с этого пассивный доход. И вот мы с вами оказались в 2023 году и понимаем, что уже много потрясений пережили. Нас, конечно, есть еще чем удивить, но мы надеемся, что этого не произойдет. Люди свыклись с многими мыслями и все, что происходит сейчас, стало предметом обычного быта. Поэтому многие покупатели начали вновь возвращаться к теме приобретения недвижимости. И при таких раскладах, которые сейчас есть, недвижимость в 2023 году покажет положительную динамику спроса. Уже сейчас в нашем агентстве Sunset Sellers ежедневно обращается порядка 30 человек для приобретения недвижимости Сочи. Хотя 3 месяца назад... Их было всего 3-5 человек в день. И связано это с тем, что Сочи – родной и единственный город с комфортным климатом и отличной инфраструктурой в России для жизни и отдыха. Не нужно иметь за грамм паспорт, море не хуже, чем в Турции, а инфраструктура, кто бы что ни говорил – Лучше, чем в Турции. И я там долго прожил, и я знаю, о чем я говорю. К тому же спрос на недвижимость подогревает ипотечные программы и не дают строительному сектору сдогнуться, так как строительный сектор создает самое большое количество рабочих мест среди отраслей экономики и помогает ей, в свою очередь, держаться на плаву. Поэтому сейчас мы видим поддержку со стороны государства в виде ипотек с низким процентом разных форматов. Льготная, семейная, военная и так далее. А что будет дальше с ценой? Она вряд ли будет расти но и вряд ли упадет. Мы сейчас видим баланс между спросом и предложением, людей устраивают новостройки и цена на них. Покупатели готовы их покупать за те деньги, поэтому цены падать не будут. Опять же, если вы инвестор, то точечно всегда можно найти предложения ниже рынка. Людям нужны деньги, которые уезжают в другие края и испытывают, сложные жизненные ситуации. Это все есть и эти предложения через нас проходят. Поэтому подпишитесь на наш телеграм-канал и на наш второй канал на YouTube, где мы в основном освещаем недвижимость в Сочи, старты продаж, срочные предложения, новости, интересные квартиры и так далее. Но а то, что изначально было завышено по цене, именно те проекты, куда вас так торопили зайти в последний вагон, где вы еще можете проинвестировать и получить 100% дохода, то вот там как раз в 90% случаев цена будет опускаться, ибо предложение было и так переоценено, а цена в одном держится не на адекватности, а на хайпе инвестиций. Ну и напоследок, почему интерес к недвижимости Сочи не упадет? Несколько простых фактов, которые говорят сами же наши клиенты. Сочи это единственный город в России, где зимой тепло, занимает второе место в рейтинге городов по качеству жизни после Москвы. Отличная экология и нет ни одного вредного производства. Круглогодично зеленый, есть море и создана хорошая пляжная инфраструктура. Четыре горнолыжки мирового уровня, где прошла Олимпиада. И горная зона, что также привлекает туристов. Международный аэропорт, для них же. Полноценная инфраструктура для жизни в виде школ, детских садов, поликлиник, больниц, театров, спортивных секций и многого другого. Неповторимая природа и природа для пешего туризма. Возможность выбора, жить у моря или жить в горах, в рамках одного города. Новая современная городская инфраструктура, построенная к Олимпиаде. Большое количество Парков, скверов и прогулочных зон, а так как всегда тепло, то народ ими реально пользуется. Перспективы развития города, строительство университета, школ, новая набережная и IT-кластера. 85 россиян не имеют загранпаспорта и могут съездить на море только в Сочи либо в Краснодарский край, 95% россиян не готовы покупать за границу, хоть и говорят: да в Турции, Кипре, Испании, Дубае дешевле. Потому что люди не готовы выходить из зоны комфорта и вникать в другие более выгодные рынки. Поэтому Сочи покупали, покупают и будут покупать, сколько бы он ни стоил. Все крупные мероприятия и саммиты тоже проходят в Сочи и это его тоже большой плюс. Ну и еще с середины прошлого века из всех щелей нам говорили, что Сочи это классно и как в нем хорошо. А потом пришла Олимпиада и Сочи стал еще круче. И это все засело в мозгу у россиян и не дает упасть интереса к Сочи. Такие мысли. Если вас интересует недвижимость Сочи, то двери нашей компании всегда для вас открыты. Мы с удовольствием проанализируем ваше предложение, которое вы сейчас рассматриваете на покупку недвижимости на предметах переоцененности, либо вообще подберем с нуля хорошие предложения под ваши задачи. Также у нас есть второй канал, конкретно про недвижимость Сочи, можете перейти, подписаться и следить за обновлениями. И еще у нас есть реферальная система. И если вы агент и не разбираетесь в рынках Сочи, Дубая, Турции, Бали, Таиланда, Северного Кипра, но у вас есть клиент, который желает приобрести на этих рынках недвижимость, то вы можете спокойно нам его передать, зная, что свое вознаграждение вы точно получите. С вами был Макс Репьев, жду ваших комментариях внизу к этому видео и ссылки вы найдете там же. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока!